Раньше что от угаров аж чердак, Теперь чё, новый денежный контракт, Или утро на пахмелах, няшный как Маш Милаш, Ага, души и буси стал душным, да, да, Не выдал шоу для приматов, Расхуярю себе молотком, ебальник, как вам новый батл, да. Ебать вас в рост не доверяю никому Если б я имел семью, то я убил бы за семью Но за замками за семью моя душенька тупорылая Настоялась водочка на камушках могильных Корочкой у хлеба на окне завяну Вызову по пьяни пиковую даму Амальгама, вдыхая с чувством Испарения ртути, мама, извини на твой сынулька ебанутая Обожает, когда мутит от хуевого портвейна Если я опять сорвусь к ней Прострелите мне колено, мне нахуй Это не надо, надо, и только это Мне вакуум сжимает жабры, мне жаль Себе человека, но похуй, идем до Талова, Вот он ледник великий, курить У твоей парадки от снега мокрые Сиги, с психу ломая вещи Спокойный, как граната, в мире Идеалистов материя виновата во всем, да Детерминирован до кончиков ногтей После похорон родителей Все свалим на детей, да Шипит дурная бесконечность Если клоун выйдет плохо, назову его дурак Если кукла это кукла, то давайте ее трахать Если ляжем с тобой спать, то умоляю навсегда Не проснуться в погоне за солнечным зайчиком Неважно, за каким погнаться, Но ларчик открывался просто отказаться От борьбы брюхом вверх, всплыть, наблюдая пузыри, Ведь болезненный опыт засел за нозами, И какими бы не были толстокожими, Мы надо идти дальше, но в эту блажь не верю, Ведь с каждым новым шагом впивается сильнее занозы. Опыт засел за нозами, И какими бы не были толстокожими, Надо идти дальше, я в эту блажь не верю, С каждым новым шагом впивается сильнее занозы. Толстокожими С каждым новым шагом за я yeah, Друзья Всем привет Будьте счастливы то теплые вещи, потому что зима все-таки. Окей. Окей.